Девушка, а вас как зовут? А соль. А что вы делаете? Жду корабль с алыми парусами. А на мне алые трусы. Ладно, пошли, только быстро. <смех> Урок истории в школе. Учитель поднимает Вовочку и задает вопрос. Вовочка, в каком году было крещение Руси? Марья Ивановна меня брат вчера, боксер, с турнира приехал. Золотую медаль выиграл. Мы праздновали, праздновали, и я не успел подготовиться. Ты меня своим братом не пугай. Садись. Три. Сара, а твой муж курит? Да, Рая. Только после секса. А как же здоровье? Ой, я тебя умоляю. Две-три сигареты в год — и шо ему будет?